Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Водолей на июнь 2021 года. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что в июне идет сильный серьезный акцент на ваш пятый дом. Это сфера гороскопа, которая отвечает за детей, хобби, творчество отдых в том числе, и поэтому в целом июнь будет давать событийность именно по этим темам. Может выходить на первый план ситуация, которая связана с вашим ребенком, либо с вашим бизнесом, либо это будет касаться вашего творческого самовыражения. Вы, например, захотите начать заниматься каким-то новым видом деятельности. В целом месяц располагает к тому, чтобы уходить от шаблонного типа поведения и искать новые решения любых задач, которые возникают в вашей жизни. По 22 июня Меркурий будет ретроградным в вашем пятом секторе. И это заставит пересмотреть отношения с детьми, отношения с возлюбленными. Вы можете по-другому начать понимать свои потребности в Любви, в том, как проводить досуг, в том, что такое для вас комфорт, расслабление. Поэтому в июне месяце вы можете начать больше времени уделять тем темам, на которые вы ранее были не готовы тратить свое внимание. Кроме того, по 10 июня будет открыт коридор затмений на вашей оси 5 и 11 дом, а это ось эмоциональная. Это ось, которая заставляет нас реагировать, которая заставляет нас проявлять свои чувства, эмоции. И 10 числа будет затмение в вашем пятом доме. Это, пожалуй, один из самых эмоциональных секторов нашего гороскопа. Поэтому события может возникнуть по этому затмению соответствующие. И э, может э, подняться на поверхность опять-таки тема любви, симпатии. Может возникнуть сильнейшее желание э, выразить себя через какую-то деятельность. Э, и тема детей тоже может быть актуальна по данному затмению. 1 числа Солнце будет в соединении с восходящим узлом в вашем пятом доме. И это событие может дать старт тем моментам, которые начнут активно себя проявлять именно по затмению 10 числа. Поэтому будьте очень внимательны. Кроме того, те события, которые будут в целом происходить в июне, будут иметь тенденцию разворачиваться, развиваться вплоть до конца этого года. Поэтому не всегда все задуманное получится осуществить быстро в июне месяце, но тем не менее это те моменты, которые действительно будут иметь сильное влияние на вашу жизнь. 3 числа Солнце будет делать тринг к Сатурну. Этот аспект поможет укрепить взаимоотношения с людьми, которые дороги вам, которые близки вашему сердцу. Это аспект, когда получается эмоции в сторону отвести и разобраться с ситуацией, увидеть ее такой, какая она есть, без домыслов и искажений. Поэтому аспект располагает сесть за стол переговоров. Именно это касается близких людей и отношений с детьми в том числе. Если, например, вы ощущаете, что нужно менять свои подходы в воспитании, если вы хотите пересмотреть вот какие-то вот моменты в своем отношении к детям, то этот аспект подходит для такого рода решений. 5 числа будет сразу два напряженных аспекта. Это квадратура Меркурия и Нептуна, а также это позиция Марса и Плутона. Поэтому день будет один из самых напряженных в этом месяце. Не стоит планировать большое количество задач, и также важные решения на этот день. Особенно это касается работы и финансов. Как я уже сказала, 10 числа будет солнечное затмение в знаке Близнецы в вашем Пятом Доме. Это затмение положит начало новым процессам в вашей жизни. По Пятому Дому часто проходит то, что нас вдохновляет, то, что заставляет нас жить и радоваться каждому дню. И по данному затмению в вашей жизни может появиться как минимум повод для радости, Повод, который заставит вас раскрыться, начать проявлять себя более ярко и с энтузиазмом. Вообще, когда затмение по Пятому Дому происходит, то часто оно оказывает такое влияние на человека, когда он говорит, «Вот я ощущаю, что только сейчас начал жить». Поэтому на самом деле июнь — это очень важный для вас месяц. И... Старайтесь принимать те изменения, которые будут возникать. 11 числа Марс переходит в знак Леви, будет в нем находиться по 29 июля. Все это время Марс будет проходить по вашему сектору партнерства и взаимодействия с людьми. И это период времени, с одной стороны, очень хороший для того, чтобы активно действовать, объединяя свои усилия еще с кем-то. Либо это может быть период, жесткой конкуренции, когда вы кого-то равняетесь и вас это стимулирует, либо вы хотите сделать лучше. Но в целом важно понимать, что Марс в седьмом доме — это яркий момент, который указывает на конфликтность. И это может и вас касаться, вашего поведения, вы будете провоцировать своими действиями кого-то, конфликтовать с вами. Но это может, в принципе, не зависеть даже от вашего поведения. Вы можете встречаться с людьми, которые будут раздражительны, как минимум. Поэтому важно все таки действовать не одному в этот период, а иметь компаньона, иметь человека, с которым вы будете готовы советоваться, разделять обязанности. Это снимет негативное воздействие Марса в этот период. 13 числа Солнце будет делать квадратуру к Нептуну. Этот день не подходит для покупок, продаж, хотя в целом Меркурий ретроградный по 22 число, это э, этот месяц мало подходит для подобных действий. Но все же нам все равно важно будет принимать какие-то решения, в том числе касающиеся финансов. Поэтому старайтесь хотя бы вот этот день исключить. 14 числа Сатурн будет делать квадратуру Курану. Это аспект, который воздействует на весь 21 год и, по сути, во многом определяет событийность этого года, а также это аспект, который ставит перед нами задачи этого года. И данный аспект, в первую очередь, побуждает нас меняться и менять свой подход в привычных для нас вещах. И аспект направлен на ваш первый дом квадратура от Урана к Сатурну, который проходит по вашему первому дому. Поэтому меняетесь вы в связи с обстоятельствами семейными. В этот период вы, скажем так, готовы преобразовать все, что касается вашей Личности, вашей семейной жизни. В этот период вы, например, склонны переехать, либо жениться, либо наоборот развестись, может меняться состав семьи. То есть это те перемены, которые прям вот запоминаются на всю жизнь. Это очень важный год для вас. И в целом Уран является управителем вашего знака. Поэтому аспекты этой планеты, особенно к таким же медленным планетам, говорят о том, что решения по этому аспекту будут иметь очень серьезное влияние. 20 числа Юпитер разворачивается в третьем градусе Рыб, и он будет во второй половине июня максимально медленным. Все это время он будет благоприятно воздействовать на вашу сферу финансов, поэтому вы можете вот прям ощущать, что в этот период удача на вашей стороне. Это могут быть неожиданные подарки, сюрпризы. Удачные финансовые сделки. Что касается принципиально новых проектов и деятельности, то лучше на этом делать акцент уже в конце месяца, как минимум после 24 числа. 21 числа Солнце переходит в знак рак на месяц, ваш сектор работы и здоровья. И именно этот период позволит вам правильно организовать свой день, свое время. Очевидно, пришло время присмотреть ваш привычный образ жизни нести определенные коррективы. В этот период вы можете быть особенно зависимы от своего графика, и вам будет важно, чтобы за день вы успевали все. Поэтому это тот период, когда нужно записывать свои планы и цели, когда нужно следить за временем, когда нужно вовремя не пропускать приемы пищи, вовремя ложиться спать и вставать тоже по будильнику 22 23 число достаточно напряженные дни в плане общения и личных отношений это связано с тем что в этот период венера будет делать оппозицию к плутону а также будет стационарным меркурий и это обычно заостряет любые вот темы которые нас беспокоят поэтому есть смысл хотя бы понять, что вас не устраивает, и по возможности это в спокойной обстановке обсудить. 24 числа будет полнолуние в Козероге, в вашем 12-м доме. Полнолуние — это всегда кульминация, либо завершение каких-то процессов. 12-й дом — это тень наша, это та часть нашей жизни, которая известна только нам. И по данному полнолунию вы будто бы стремитесь выйти из этой тени, в которой вы длительный период времени находились. Поэтому, скажем так, это полнолуние подталкивает вас к более активному образу жизни, к тому, чтобы перестать бояться каких-то моментов, будто бы вот наконец-то вы избавляетесь от тех факторов, которые ранее вас заставляли комплексовать, ощущать ограничения, и недовольство собой. 25 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем секторе финансов, и это на самом деле очень интересное время. С одной стороны, может возникать путаница в финансовых делах. Старайтесь не доверять особо людям, которых вы видите впервые, и с особой такой точностью старайтесь проводить любые финансовые сделки. Но с другой стороны, Нептун дает интуицию и финансовое чутье. Он дает возможность зарабатывать по сути без ограничений. И это планета, которая обладает большой финансовой емкостью. Поэтому на самом деле конец месяца может дать вам возможности очень хорошо заработать. И для окружающих может быть абсолютной загадкой на самом деле, откуда вы берете деньги и как у вас так получилось. 26 числа Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Напоминаю, Марс находится в этот период в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми, поэтому день исключительно благоприятный для начала сотрудничества с кем-то, а также для любых партнерских решений, когда вы хотите действовать сообща, либо когда вам нужно договориться с другим человеком именно в контексте работы и